Вы знаете, что Абушка хотела собаку? Это, это не я. Мне, мне сейчас 5 лет. Планцы была четверо. А на пятиез, а я такой поворот, я, я тупала, по не ожидал, что мне купит собаку на 5 лет. Миш, ты знаешь, зачем мы приехали? Да. Зачем? Хочу потешествуть. А какой сюрприз знаешь сегодня будет? Нет. Мы приехали выбирать тебе собаку. Собаку? Да. Пошли убирать Ух ты, Миш, смотри какая звук На морде, что ж? Первое, что надо купить собаке, ошейник и поводок, и корм, и лежанку, и витамины, и миску, и шампунь. расческу, и шампунь. Это из первой необходимости, да? Мы все еще придумываем имя, так что можете писать в комментариях свои советы, может что-нибудь подберем интересное из ваших комментариев. как вы помните, я рассказывал вам о том, что хочу начать заниматься видеопродакшеном, хочу начать снимать видео для других компаний и YouTube-каналов. Так вот, этот день настал. Я сделал сайт, я полностью готов к запуску. И так как я не очень силен в маркетинге, мне посоветовали одного специалиста, эксперта в этой области. Его зовут Александр Диджитал. Сегодня мы с ним разберем мой кейс, мы разберем сильные стороны, слабые стороны. Сейчас вы увидите небольшую нарезку из нашего интервью если вы захотите увидеть полную версию со мной вы можете перейти по ссылке в описании и увидеть полный разбор а сейчас продолжаем смотреть видео mm Фишка в чем? Я занимался достаточно долгое время путешествиями. Что я могу делать, что умею, что мне нравится, от чего я кайфую. Но ну, обычно так люди говорят, я сайт делал сам, делал за час, чтобы меня пустили там на какое-нибудь обучение. Я тебе не верю. У меня такое ощущение, что твоей компании нет. А ты известный блогер. У тебя 26 тысяч подписчиков. И таким людям больше доверия. То есть вот угу. нужно четко понять, кто вы. Нет. А расстраиваюсь потихонечку. Если, например, вы с Юлией выбирали кухню, и ты выбирал красную или желтую, и ты такой настоял, будет красная. Это первый признак того, что нужно что-то делать. У тебя, на самом деле, есть уникальность, почему-то, про которую ты не говоришь. Да вопросов особо нету. Есть а вопрос. что просто расстроенный тогда? Я снял офис, я купил мебель, я купил компьютеры. Есть очень классная книга, хочу тебе порекомендовать. Раз мы тебе подарили, давай еще подарим нашим подписчикам собаку Расскажи. В конце июля взяли собаку себе, вот такую вот белую, пушистую. Называется белая швейцарская овчарка. Вот ей уже сейчас 6 месяцев. Уже такая коняшка выросла, сильная. Весит 22 килограмма. Живет у нас 3 месяца. Ну-ка, живет у нас 3 месяца. Семья души в ней не чает, она в нас. Вот Миша, с Мишей больше всего любит играть. Что ты хочешь, пугаешься? Благодаря собаке стали много гулять. Все, теперь обязательно вставать рано утром. Чем раньше встаешь, тем больше энергии. Знаете, стал выходить с ней гулять утром. Зарядку делать иногда, бегать стал по утрам, это прикольно тоже. Ребенок стал гулять чаще с удовольствием, да? Миш, ты любишь, гулять? Что-нибудь хочешь рассказать? Вы знаете, что апушка хотела собаку. Это не я. Мне сейчас пять лет. Планцы была А на пяти лет, я такой поворот, и не ожидал, что мне купит собаку на 5 лет. Вот это его арпуш такой. Почему она так кусает? Потому что я с ней иногда играю бываю лучше, а она меня кусает. Я свою шинаю. Смеешься? То есть она тебе не больно кусает? Да, не больно, Но, все, что она учится играть. А, понятно. Ну, то есть она тебя не по-настоящему кусает, просто играет с тобой? Да. Понятно. Ну что, пошел когда домой? Не хочу, я уж так хочу кушать. Что... Пошли. Бле! молодец, ротик помыла. Да? И отряхнулась сразу. Пойдем, холодная. Конечно, холодная. Уже же осень.